Ровно два года назад мы снимали открытие роддома в Скандинавии. Была абсолютно пустая стена. И посмотрите, что здесь сейчас. Куча-куча бабочек. Uh, это выписной холл. И именно отсюда мы начнем uh, экскурсию, которая идет в рамках Дней открытых дверей. Теперь у новый формат. Меня пригласили. Посмотрите, вот все равно мы вместе сейчас отправимся. Тем путем, которые uh, ходят пары, которые сюда записываются. Вот сейчас пришла пара, но они не очень хотят быть uh, в кадре. Поэтому мы пойдем отдельно. Они пойдут отдельно и, в общем-то, нам все расскажут, покажут, так как это делают здесь на днях открытых дверей. Пошли! Вот что мне нравится всегда это, что проходим на карточках Да, у нас как в Пентагоне да, все никто безопасно, видел. никто лишний прийти не может. Угу. Итак, мы находимся в приемном покое. Это то место, где мы вас будем встречать, когда вы будете поступать, народы. У нас специальная крылечко, где будет написано приемный покой родильного отделения. Не путайте с другими э, входами в стационар. Вы звоните в домофон, открываем вам дверь, спускается доктор или акушерка. Вы проходите сюда, в холл, и здесь вас будет ждать медперсонал. Повод, когда вы можете приехать в роддом. Первое, и самое основное, и главное, это начало родовой деятельности. Либо, если вдруг что-то случится с вами до доношенного срока, у нас есть дородовое отделение, которое мы покажем чуть позже, вы точно так же приходите в приемный покой, мы разбираемся. Давайте посмотрим, что у нас есть в приемном покое. А, наша смотровая комната. Здесь вас будет ждать акушерка, придет доктор. В этой комнате мы осматриваемся, определяемся, в родах вы, не в родах. Излились у вас воды или нет, или что-то с вами случилось, требуется наблюдение, консультация. Это все происходит здесь. Здесь у нас кушетка, мы записываем КТГ, это обязательно, чтобы посмотреть, как себя чувствует ребеночек. Мы можем сделать УЗИ в условиях приемного покоя. Смотровое кресло, без него никуда в роддоме. Туда придется пару раз забраться, чтобы посмотреть, какой этап у нас раскрытия, и дальше уже определиться, куда мы двигаемся дальше. Примерно оформление в приемном покое занимает... 30-40 минут, если мы в плавном режиме, только начали роды, и есть возможность заполнить документацию, вы себя хорошо чувствуете, все хорошо с ребеночком. Если вы поступаете уже к концу первого периода рода в бурной схватке, естественно, никто не будет вас загружать заполнением документации. Мы поднимаемся в родзал, спокойненько располагаемся, и в процессе родов мы спокойно подпишем все согласия. По угу, этому поводу можно. переживать угу. не надо. После того, как мы оформимся, мы с вами пойдем на послеродовое отделение в ту палату, где вы будете находиться после родов, оставим свои вещички. Если надо будет, сделаем клизму по желанию, либо дождемся мужа, и потом поднимемся в родзал. Единственное, что нас может задержать, это экспресс тест на ковид. Это обязательное условие у нас в стационаре. Вы сопровождающий сдаете тест, это 15 минут ожидания. Как только мы получили результат, мы сразу начинаем оформление и поступаем в родильное отделение. Сейчас наш путь пройдет через дородовое отделение. Первое основное дородовое отделение придумано для лечения беременных с осложнениями. Да? Что это может быть? Это может быть угроза преждевременных родов. Это может быть истмикоцервикальная недостаточность. Это может быть инымия, которая требует коррекции внутривенного введения препаратов. Это может быть фетоплацентарная недостаточность, когда мы по доплеру выявили какие-то нарушения у пупсика. Либо непонятная КТГ, которая требует контроля. Либо задержка роста плода. Это требует наблюдения в условиях дородного отделения. Есть еще такой диагноз, как преклампсия. Да, это очень Серьезный диагноз, да. требующий да. наблюдения. Вот для этого нам нужно будет дородовое отделение. Это, мы пришли, да? это второй этаж да, нашего роддома. Второй повод, когда вы можете оказаться на дородовом отделении, это доношен на срок беременности. Мы выждали все сроки, и нам надо готовиться к родам. То есть это при нормальном течении беременности без отсутствия диагнозов, это 41 неделя и три дня. Вы по какой-то причине не вышли в роды, и у вас не незрелые родовые пути. И это потребует госпитализации на дородовое отделение. Бывают ситуации, когда мы диагнозов накопили к доношенному сроку в районе 38-й недели, 39-й. Что это? Гестационный сахарный диабет на инсулине. Это преклампсия, это фетоплоситарная недостаточность. Тоже может потребовать дородовой mm -hmm. госпитализации. И вот наши палаты, в которых вы окажетесь уютненькие. В условиях дородового отделения. Они у нас двухместные. По дородовому отделению, то есть если вы захотите лежать одна в дородовом отделении, то вы будете оплачивать 12 500 в сутки, и к вам никого не подселят. Если вы не против соседки, вдруг станете подружками, потом вы будете вместе гулять с малышами, то госпитализация будет стоить 7 500. А что входит в эту госпитализацию? Это наблюдение, КТГ, консультация доктора-акушера-гинеколога. Сюда не входит медикаментозная терапия. А Дорогостоящий, например, мифипристон mm -hmm. входить не будет. Обследование, УЗИ и анализы будут оплачиваться отдельно. То есть okay. сама по себе дородовая госпитализация в договор народы не входит и оплачивается отдельно. Все кровати, они функциональные. На пультике они поднимаются, опускаются. Если вдруг у вас болят ножки или неудобно лежать полностью горизонтально, да, то есть для беременной это не очень комфортно, то при помощи... Пультиков играемся. Пульта, угу. вы формируете ту позу, в которой вам удобно лежать каждая палата оснащена вызовом акушерки что-то забеспокоило что-то непонятно вы нажали на красную кнопочку на пульте акушерки все сработало она к вам сразу пришла в палату приносит еду в палате мы пишем ктг единственное что если нам нужен осмотр или узи исследования мы идем есть, я правильно поняла что входит Наблюдение доктора э... и какие-то анализы обследования. Нет, анализы нет, вообще не, входит, не входят, и у УЗИ не входят. Нет, то есть, в принципе, только наблюдение доктора. Наблюдение и КТГ, да, да, и КТГ. Да, да. УЗИ, все. А, дополнительные анализы, кровь, дополнительные бачки. специалисты, да, то есть это будет оплачиваться отдельно. Okay. А, сейчас покажем вам санузел. Они стандартные во всех палатах, оснащены всем, что есть всем, чем надо. Душевая кабинка. Здесь палата будет подготовлена, будут стоять средства личной гигиены, гигиенический душ. Ну, все чистенько, все комфортненько. Без порошков, которые Да, да. да, все удобно. Угу. Вот. Это наше дородовое отделение. Дальше мы пойдем с вами на послеродовое отделение, посмотрим там палату, то есть то, куда вы будете поступать на время начала родовой деятельности, и то, куда вы будете возвращаться после того, как мы родим. А у меня еще такой вопрос. А если э, с папой проживать хм. можно? Нет, на дородовом Не отделении раз. пациентка лежит одна, и папа поступает тогда, когда у нас начались роды. Все и понятно. мы перевелись в родзал. А okay. Так, дальше мы идем с вами на послеродовое отделение. На после мы идем по лестничке? Мы идем по лестничке так просто быстрее. Да. Да? А и вообще идут на лифте? А, девочки у нас тоже делятся на две группы. Я обычно спрашиваю на экскурсии. Да. Те, кто готовы походить, ходят со мной по лестнице, те, кто а -а -а. готовы поехать на лифте, едут на лифте. Ну, разный срок беременности, mm -hmm. да, то есть, кому как удобно. Mm -hmm. на... Mm -hmm. на послеродовом отделении у нас два крыла, большое отделение послеродовое на 20 палат, у нас есть палаты, вернее, все палаты одноместные, вы можете проживать там с супругом, есть две палаты люкс, а они отличаются... Больше площадью, кровать там двухспальная, э, но все медицинское оснащение, оно так и как должно быть. Угу. В какую нам палату можно пойти? То есть одноместное вы имеете в виду, что одна женщина, одна лежит, женщина но она может и, с и с мужчиной и быть да, и без да, с Сопровождающим. Да, да вот, сейчас... правильно. Да. 320-я 320 палата. Все угу. палаты на отделении, они однотипные. Они даже по метражу. Не отличаются значит кроме люксовской. кроме люксовской да mm -hmm. наша послеродовая палатка то есть это то место куда мы придем положим вещички разберемся если надо сделаем клизму если не надо просто переоденемся если это первый период родов только начало сваток или например папа был на работе и мы его ждали мы дождались спокойненько здесь провели время и потом поднялись в родзал что у нас здесь есть в палате ну во-первых кровать мамина такая же функциональная как на дородовом отделении с подъемом головного конца ножного конца все как удобненько экстренная кнопочка вызова акушерки mm -hmm. а, люлька она будет заправлена, когда сюда придет пациентка, потому что по самым нормам мы должны готовить палату только тогда, когда пациентка здесь будет. Да? А, для ребеночка. Папин. дрон, Диван. Диван. Кресло-кровать. Оно выдвигается. Они все однотипные в палатах. выдвигается, и папа здесь комфортненько спит. Обеденный столик. Что здесь по зоне а, для ребеночка? Пеленальный столик. Вам также выдадут все вещички. Значит, с собой вот был вопрос, и всегда он есть, что с собой брать. Да, да. Для себя вы берете документы, полис-паспорт, обменная карта, родовой сертификат, если он есть, полис ОМС, СНИЛС, все УЗИ, консультация специалистов во время беременности. Вы берете средства личной гигиены, косметику, то, к чему вы привыкли, и можно резиновые тапочки а, ходить в душ. Угу. Прокладки... Ночнушку, халат брать не надо Обычные тапочки брать не надо Вкладки для кормления брать не надо Для пупсика одежду мы не берем памперсы мы не берем салфетки не берем все это мы вам выдадим uh -huh. на период госпитализации вам ничего не надо вы с собой только готовите то во что будете одеваться вы и ваш ребеночек на выписку либо сразу с собой привозите либо вам привезут ну, родственники или муж перед выпиской а у меня сейчас сразу вопрос если постельное белье например мне нужно чтобы поменяли вообще как часто его это? А раз, а, раз в три дня меняется белье если надо и оно испачкалось такое бывает Сестра-хозяйка приходит и белье поменяет каждый день. В этом нет никакой проблемы. Точно так же с ночнушкой. Угу. А выделение, молоко, попало, все чистенько поменяли. Да, в этом, этом про... надо сказать. Да, Забавно. да. То есть вы... Что-то вам надо, позвали, и мы поменяли. То есть понятно, что приходит санитарочка, приходит э, сестра-хозяйка. Она не всегда пристально смотрит на женщину, что ее надо переодеть. Женщина может лежать, спать, М -м -м -м, младший медперсонал не будет вмешиваться. Да? Uh -huh. Надо что-то, вы попросите, мы всегда принесем. То же самое с одежкой для ребеночка. Да? Чего-то не хватает, пожалуйста. Uh -huh. А мужа надо одеть? А муж должен одеться сам. Uh -huh. Значит, желательно чтобы он имел с собой чистую одежду. Это штаны и футболка. Тапочки. Ну, собственно, все. В договор у нас при базовом заключении договора питание мужа не входит в стоимость, и папе выдастся QR-код, по которому он будет заказывать себе еду из кафе и тоже сюда в палату, ему а -а -а. будут ее приносить. Либо сейчас второй вариант, папе выдадут карточку вот такую же, как мы сейчас ходим по пропускам, и папа сможет спускаться сам в кафе, кушать и возвращаться. А кафе здесь прямо есть? Да, да кафе есть у нас на цокольном этаже, и возвращаться обратно. Также у нас, что здесь есть холодильничек холодильничек угу. вот здесь будут все принадлежности для ребеночка памперсы тут положат детскую э -э -э смену всякие крема все здесь будет и санузел то что мы видели уже на дородовом отделении очень похож вот пожалуйста угу. душевая кабина Ковричек. М -м -м -м. Полотенчики Мы, кстати, вчера взяла, обсуждали да. в эфире, что особенно если есть швы после родов а После эпизио там да. или после разрывов а, Очень классно у именно что гигиенические, гигиенические души да. У нас в родзале есть да. тоже Мы когда женщина после родов э -э переводится да, Мы стараемся, если она может сама пописать Сажаем на унитазик Сейчас покажу в родзале гигиенический душик Очень комфортненько очень полезненько для швов Потому что, как вы вчера, наверное, обсуждали Самое Супер главное, что это должна быть чистота В послеродовом периоде, девочки Самое главное, за лицом можно не ухаживать А за промежностью мы ухаживаем Пописили, подмылись Прокладочку поменяли В сухоньком режиме все будет хорошо Больше <с ничего не надо Так, это было наше послеродовое отделение когда снимали экскурсию Было несколько вещей, которые прямо Вау-эффект у меня лично вызвали И одна из них, это вот такой шкаф который расположен за зеркалом то есть одежды не видно она, она висит аккуратненько достаточно и в то же время не э, воруется место коридора Прям Что вам надо еще знать на третьей сутки на вторые после родового отделения всем женщинам делается Узи У нас есть специальная смотровая комната куда мы с вами пройдем после родов позовет вас дежурный доктор вам выполнят Узи исследования. Вот, пожалуйста, кушеточка, да, УЗИ-аппарат, если потребуется осмотр на кресле, да, то есть мы его проведем, но обычно в послеродовом периоде это очень редко, когда требуется, да. И если все хорошо с вами, все хорошо с малышом, то после физиологических родов мы выписываем на третье сутки, после операции кесарево-сечения, самое раннее на четвёртые, если все хорошо и мама с малышом готовы, то на пятые сутки. Вот. Mm -hmm. Это вот у нас такая центральная зона между, ну, условно, разделением двух половин послеродового отделения, mm -hmm. да? Просто, чтобы вы понимали, оно у нас достаточно большое, и следующее крыло – это тоже палаты послеродового отделения, mm -hmm. да. И где вы окажетесь, мы не знаем. Вот у нас сейчас время раздачи полдника. Вот, вот mm -hmm. у нас идет параллельная экскурсия, да, mm -hmm. то есть с ребятами... Ага, вот сюда, в 320-ю можно. Mm -hmm. Мы только что... -то... Да, здравствуйте. Mm -hmm. Здравствуйте. Вот, ребята mm -hmm. тоже пришли mm -hmm. на экскурсию, практически она mm -hmm. индивидуальная. Mm -hmm. да? mm -hmm. а, из бонусов для пап и, кстати, для после родовых кормящих женщин я не запрещаю кофе. И у нас есть замечательная кофемашина, к которой вы можете подойти после бессонной ночи и выпить что-нибудь бодрящего, но не очень крепкого. Наш э, кофеаппарат. Вот. Тут лежат мечи, для чего они нужны. Тогда, когда женщина в первом периоде родов не сильными схватками хочет побыть здесь, с мужем не, подняться в, не подниматься еще в родзал, например, даже в душе посидеть а -а -а. у себя в палате, то мы выдаем фитбол, и потихонечку мы налаживаемся на хорошие, сильные сваточки. Тут уютненько как бы обосновывать свои палатки. То есть, получается, в палате это такое как одомашнивание, да? То да, сразу, да, что чтобы вот не сразу, вот и родзалы а -а -а, страшные. все. прикольно, кстати. А мы только-только начали, спокойненько, схваточки нарастают, и женщинам многим даже здесь комфортно. Телевизор включили, что-то там походили, вещички разобрали, отвлеклись, да, и спокойненько даже часик-два пережили первый Ой, период классно. родов. это то есть можно не сидеть дома, если тебе страшно. Да, а приехать, а приехать и уже да, быть мы, здесь, но не в родзале. Но не в родзале. Мы так женщинам объясняем, О, если вам страшно, некомфортно, мы приехали в самом начале родов, это не значит, что мы сразу поднимемся в родзал. Мы в родзал поднимемся ближе к активной фазе родов. А первое 2-3-4 часа в зависимости от тенденции к раскрытию мы можем провести вот в этой палате послеродового отделения вот оплачивать карточкой в общем нет. ну тут в принципе достаточно стандартный выбор ну, кстати, цены гуманные. Да. на 120 а... рублей. Я не могла не, не взять кофе, в общем, потому что у нас дома сломалась машинка. И мы его использовали. Купили кофе здесь. Очень вкусный, правда. Да. Все. Я да. готова дальше. Ну, а дальше святая святых, родильное отделение. Пойдемте Пойдемте дальше. А, опять по лесенке. Да, все ага. время по лесенке. Идем дальше. И сегодня, кстати, небо голубое, что редко. Это не... к вашему приезду. Да. С утра у меня был наружу. прием, было темно. Пациентов было плохо видно, пока свет не включили. Итак, родильное отделение Святая святых. Так, заходим. В родильном отделении у нас четыре отдельных родзала: Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия. Родильный зал Дания. Заходим. Хоть тут в Дании побываем. В Дании побываем. Точно так же все разложено. Вот, это такой махонький, который, да? Нет, они вот это стандартные. Да. А какой-то мы, помню, большой-большой снимали, нет? Мы сейчас пойдем в Финляндию, а, где, Финляндию. Где, где ванна. Угу. А, почему все разложено? Все продезинфицировано, когда после родов женщина родила, все убрали, разложили, все проветривается. Что у нас здесь есть в родзале? Но основное, это кровать, которая трансформируется в кресло. Если вы хотите в какой-то альтернативной позе рожать, вертикально на боку мы можем не трансформироваться, а остаться на кровати и поменять позу. Что у нас еще здесь? Ну, КТГ-аппарат. Этот аппарат он проводной, иногда он нужен, но также у нас есть беспроводные аппараты. Моника, я вам сейчас покажу. Детский столик. Для чего он нужен? Это столик, он подогреваемый, он с весами. Когда пупсик родится, мы положим его сюда, его осмотрят педиатры, потом взвесим, и тут очень красивенько высветится, сколько весит в граммах ваш малыш. И потом очень классно делать фотки после того, как взвесили да, да, да, да. такие первые минуточки. Кстати, столик да. подогреваемый. но ну, На самом деле это очень современная Медицинское оборудование – это реанимационный столик. То есть, если вдруг что-то потребуется для оказания помощи малышу, никто никуда никого не носит. В первые секунды все можно оказать здесь, на этом месте. То есть, это не просто столик с это подогревом. Это не просто для столик с подогревом и весы. То есть, это его опции дополнительные. На самом деле, это очень хороший, качественный медицинский аппарат, который поможет э, оказать помощь. А, ну, что у нас еще здесь в родзале? Точно так же есть кресло, то есть иногда, когда папа приходит в родзал с мамой, а папа у нас плохо переносит отсутствие сна, а роды у нас чаще ночью, поэтому мы всегда можем разложить папе этот диванчик. Если вдруг у нас женщина точно так же обезболенная и спит час-два, папа может с ней рядышком полежать, покимарить. Угу. Часто такое бывает. Не стесняемся этого, все люди, да, то есть и перед боем, перед потужным периодом всем надо отдохнуть. А вы вопрос, кстати, у нас про папу, если он целое время не хочет да, все время да, не хочет все женщиной? продумано, все продумано. Да. Первый период родов папа проводит с вами. Для чего? Массирует спинку, подает воду, психологически поддерживает, настраивает на боевой дух. Потом начинается самое интересное, это потужной период, и тут мнение специалистов. Да. Расходится. Кто-то хочет остаться. Обычно, если папа остается в родзале, он стоит в изголовье мамы, смотрит ей влюбленно в глаза и не смотрит туда, куда многие женщины не хотят, чтобы Дается, смотрели. Да. После этого, как только ребеночек родится, мы выкладываем его на живот, папа опять смотрит на маму и на ребеночка и ничего не видит. Если вдруг мы понимаем, что папа не готов, ему страшно, он переживает, папа просто выходит в коридорчик, сидит на стульчике, слышит, как плачет его ребеночек, и как только мама будет готова, то есть тут уже мама командир, мама говорит, да, папу можно, то есть что мы привели маму в порядок, там все прикрыли, да, и папа заходит, вот. Что есть еще в этом родзале? В этом родзале есть точно также душ. Uh -huh. То есть у нас три родзала с душем, вернее, все uh -huh. родзалы с душем, но в одном из родзалов есть еще ванна. Здесь душ. Здесь душ. Душ санузел, в душ помещается фитбол. Водичку настроили как вам комфортненько. Да, и первый период родов проводим здесь. Если того женщина хочет Изначально, многие, когда приходят на знакомство И все слышат про Финляндию Про родзал с джакузи Сейчас мы туда пойдем Я очень хочу этот родзал, я хочу быть в ванне Заранее вы никогда не знаете Как вы захотите себя повести в родах да? И вот если вы даже очень водоплавающая женщина очень любите воды Может случиться так, что начнутся роды Вы повернулись на один бок И больше не хотите ничего Не слышать, не видеть Или, например, на унитазе или на мече, да, поэтому у нас все взаимозаменяемо, да, в джакузи у нас один род но душ – это хорошая альтернатива, там был вопрос по поводу методов медикаментозных да, методов обезболивания, это дыхание, это вода, это массаж, и это приятные слова близкого человека, который будет находиться с вами рядом, да, то есть это может быть папа, это может быть мама, это может быть доула, да. Это может быть близкая подруга, сестра Которая знает, как вас морально поддержать На самом деле, самое главное в родах а, Тот человек, который будет вам внушать доверие И он не будет бояться всего происходящего Тогда роды пройдут комфортно Вот, кстати, да, а, а еще у меня вопрос такой А можно ли здесь использовать свечи, ароматические? Конечно, у нас музыку, есть все да? У нас есть. вот стоит колонка на подоконнике а, кстати а, Вам надо будет единственное, что заранее Для себя скачать музыку для родов да, у нас а у кошечка. всех разные. Нет, Нет в телефоне а, в телефон. и через mm. USB подсоединиться. У нас да. все разные вкусовые пристрастия. Потом mm -hmm. у меня сегодня я хочу слушать «Рамштайн», да, к вечеру что-то другое. Моя, мой музыкальный полуиз может вам не подойти. Не подойти. Да. Все записываем, включаем и м -м, приносим с собой. Иногда девочки хотят, наоборот, быть в наушниках, да, mm. и, ну, вот, убрать да, да, лишний да. шум, да. И тогда подключают наушники. Значит, по поводу беспроводного аппарата, Моника, тут у нас... Заведующая Романова, Ольга Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. А, у нас здесь экскурсия. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Заведующая отделение. Мы знакомы, мы да. снимали видео. Ольга Анатольевна Романова. Да. да. Вот Анатольевна нам классно рассказывала про миомы Да, да. да очень а, а, кабинет заведующий находится в центре родильного отделения. Очень хороший кабинет. Да. Почему? Потому что заведующие если что, всегда будет на чеку и быстренько быстренько придет на помощь, чтобы чтобы не случилось. По поводу Моники, да, да, то, что я говорила, вот эти маленькие аппаратики, да, они сейчас у нас заряжаются и вот у заведующего отделения стоит центральный блок и сюда будет выводиться на монитор доктора будут следить сердцебиение ребеночка, сердцебиение матки, сила сокращения схватки, шевеление мамы, шевеление ребенка, да. Вы не будете ничего слышать Иногда женщинам психологически некомфортно Они хотят слышать да, сердцебение да. Поэтому у нас в рузале есть аппаратик но когда нам нужна тишина, покой, мы хотим поспать, например, женщина обезболена, да? чтобы никакие посторонние звуки не мешали, все у нас выведено. Это беспроводной аппарат, он не будет вам мешать. С ним можно и в душ, и в ванну, и на голове стоять как угодно. Вот как вы захотите провести свой первый период у -у -у. родов, <св> -у -у -у> так и будете. Хорошо. Пойдем дальше. Значит, здесь Хорошо. у нас еще одни главные люди в родильном отделении, это акушерки. Это те люди, кто первый принимает вашего малыша, первый касается его головки, помогает появиться на свет, выкладывает к вам на животик, ждет окончания пульсации пуповины и всячески вам помогает в родах. Сегодня у нас дежурит Любовь Юрьевна Кораблева и Ольга Николаевна Дмитриева. Привет! Привет! Они уже сегодня ударно поработали, сейчас у них перерыв. Скоро откроется второе дыхание, да, и мы надеемся, что к вечеру пойдет. Да. Волна. Волна. А, сколько, а, а сколько сегодня уже приняли? Было Кесарева, да, и роды. Да, да, да. да. Две девочки. Две девочки. Да. Люди, которые сегодня видели две новые две жизни. Две новые жизни, да. да. Вот. Угу. Следующий родзал. Так, ну и знаменитый родзал в Финляндии, в который все хотят сюда попасть, но уже сейчас границы закрыты. Можно только к нам. Значит, чем отличается родзал Финляндия? В принципе, по наснащению все то же самое. Функциональная кровать, детский столик, да? И ванна. А, вот она вот. Где? А -а -а. Ванна, в которую многие хотят попасть, угу. да? В ванне мы проводим первый период родов, когда у нас интенсивные болезненные схваточки, мы хотим расслабиться, это один из методов расслабления, это ванная душ. Мы набираем ванну тепленькую, включаем душик, и вы массажными движениями, или папа, или акушерка, кто-то из помощников, массируем животик, поливаем, это очень расслабляет и, кстати, помогает достаточно быстро раскрывать шейку. Здесь мы делаем приглушенный свет, у нас затемненные шторки можем включить зеленую лампочку и у вас будет тепло темно и тихо все те заповеди мишеля адена которые мы и, да. хотим соблюсти до да, чтобы роды наши были максимально мягкие и комфортные весь остальной родзал и все остальные они оснащены в любом случае по правилам медицины да то есть мы создаем комфорт для вас да но есть определенные правила, что должно быть в родзале. Да? То есть это консоль кислородная, да? То есть если вдруг потребуется доступ к кислороду, он есть. Это монитор для следить за гемодинамикой рожающей женщины. Да? То есть он меряет давление, сатурацию, частоту дыхания частоту пульса. Да? Детский столик, мы уже с ним знакомы, угу. они все стандартные в каждом родильном отделении. А шведская да? стенка только в этом? Шведская стенка еще дальше есть. Да? есть, То есть, есть тут можно тоже повисеть. Посидеть рядом на мячике На футболе Также у нас в каждом родзале стульчик да, На котором тоже можно сесть Посмотреть, если вам удобно то есть Никогда заранее нельзя сказать Как вы комфортно захотите проводить Первый период родов Поэтому весь арсенал есть Вы сами для себя выбираете Вот в этот период там, я хочу так Потом я хочу полежать Здесь я хочу постоять Ради бога, как угодно Вот этот наш родзал То же самое кресло для папы. Для папы выдвинулась. Папа лег, все спят, отдыхают, ждут начала потужного периода. Можно свет выключить все здесь? Можно свет выключить, то есть просто сейчас И будет вот плохо видно, будет видно, если зерковать. мы его выключим. Ага. Будет темно, но м -м, если мы все зашторим, uh -huh. если мы все зашторим, совсем -совсем то на самом будет деле будет правда очень комфортно и очень темно. Ой, какой хороший приглашенный свет. А еще мы потом включаем, у нас такая включается зеленая лампочка, которая мне очень нравится. Сейчас я покажу. А -а -а. вот, красота. И все. И, все, и, и светочки крыша. расставили, музычку включили. И расслабление. И расслабление. Супер? Да. Супер. да. Супер. Супер. Санузел такой же, наверное. Санузел, так. да, он стандартный. Угу. Все то же самое. Кабинка. Вот, кстати, то, что говорили, да, гигиенический, гигиенический душ, да, даже. в родзале. То есть даже в, в течение родов, да, uh -huh. есть какие-то выделения, еще что-то. Женщина всегда может прийти, подмыться и чистенько, комфортненько себя чувствовать. Но этот родзал не зависит от какой-то люкс программы? Нет, он ни от Нет. чего не зависит. То есть мы в любом случае э, придерживаемся правил э, асептики, антисептики, э, потоков, да. То есть если вот у нас с утра родила женщина... В рудзале Финляндия, у нас свободны все остальные. Мы идем дальше. Но что этот рудзал должен продезинфицироваться, да, отстояться, да, да. отстояться да? Это неправильно, когда только один рудзал используется. Угу. Поэтому мы их меняем. Будет такая возможность, он свободен, вы попадаете сюда. Вы когда звоните народы, говорите, я вот хотела бы в Финляндии, если она свободна, можно я пойду туда, да? Будет свободно, обязательно здесь. Все остальные рудзалы не хуже, поверьте мне, они. Палата интенсивной терапии реанимации. Здрасте. Маргарита Борисовна Федотова, заведующая отделением новорожденных. Да? И наша дежурная медсестра реанимации Ольга Сергеевна Найденова. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Да. Значит, про реанимацию сейчас расскажет пару слов Маргарита Борисовна. И как раз были вопросы по стоимости, то, что не входит в договор, да. То есть, когда вы будете заключать договор, он есть базовый. То есть, вы, когда будете у администратора, все внимательно посмотрите. И у вас будет два ДОП-соглашения. Первое ДОП-соглашение соглашения это будет по вам, что не входит операция сечения, если стандартный договор, и не входит дородовая госпитализация. А второе да, соглашения это по ребеночку. Вот Маргарита Борисовна сейчас расскажет примерное ценообразование, потому что заранее мы не сможем э, вам сказать вот точно, какую сумму вы можете потратить, если потребуется реанимация. И был вопрос про преждевременные роды, то есть тоже, как мы вот поступаем. Угу. Хорошо. Угу. хорошо. Ну, мы с вами находимся, это, это святая святых, это, мне кажется, центр любого родильного дома, не только наш, но у нас это особенно наше самое такое место святое. Ну, и как вы видите, у нас два бокса, и в одном боксе сейчас нет детей. И слава богу, мы очень любим, когда реанимация пустая. Это самая хорошая реанимация, когда она пустая. Значит, у нас все хорошо, значит, у нас здоровые дети, и они радостно лежат с мамами, с папами в семье. Значит, у нас, как я уже сказала, два бокса. Одновременно мы можем развернуть шесть реанимационных мест, шесть, но постоянно вот у нас стоят четыре, и еще мы можем выкстрелить еще ну, вдруг, не дай бог, еще два моментально у нас появляется место. Аппаратура самая современная, начиная от открытых реминсорных систем, кельезов для выношения, для выкладывания недоношенных детей. Ну, вот если вы посмотрите, да. да, вот можете снять, пожалуйста. Вот, вот эти аппараты Леони, они это три в одном. То есть он позволяет проводить и искусственную вентиляцию легких, и неинвазивную вентиляцию. То есть когда не производится интубация трахеи, а через... Носовые камилии проводятся вентиляция, в том числе высокочастотная вентиляция. И в этом аппарате есть блок высокочастотной вентиляции. И есть у нас такая опция в этих аппаратах, когда сам аппарат подстраивается под сатурацию новорожденного ребенка, что очень важно для недоношенных детей. То есть в зависимости от насыщения крови кислородом аппарат подает процент нужный ребенку. Если высокий, высокое насыщение, значит он сам снижает аппарат. Тут они вот у нас такие умные. То есть они позволяют очень бережно вести недоношенных в первую очередь детей, конечно, направлено в первую очередь на выхожение недоношенных деток, в том числе и глубоко недоношенных. Но в то же время и могут быть различные ситуации с доношенными детьми, поэтому, конечно, <воткосудящие> это все у нас есть. <воткосудящая> ну, следящая аппаратура, это все здесь понятно. Аппарат активной аспирации, ну, все, все, все. Рентген, все, что надо. Рентген. <воткосудочный воткосудачный> рентген, пожалуйста, причем. Чем хороший этот аппарат? Мы сразу видим снимки, он сразу нам показывает на экране. Если нам что-то не нравится, мы можем переснять. Mm -hmm. тут, тут же посмотреть, тут же послать мы посмотреть два снимка. Вот если они были сделаны в течение дня, То есть, yeah. да, по деньгам. По деньгам. Значит, как сказали филантропы, заключается дополнительное соглашение, и там идет реанимация по суточной расписано. Но, значит, у нас идет градация реанимации первой степени реанимация вторая, но ну, первая, это когда включается все, ну, как вся тяжелая артиллерия, это самая тяжелая реанимация, когда очень тяжелый ребенок, она, конечно, самая дорогая, в цифрах это, ну, 40, там, с небольшим, тысяч сутки. сутки. Но включая все уже, и медикаменты, все, и все, все, все. все. Это включает. все. Uh -huh. Значит, и... И потом все остальное идет дешевле. То есть если реанимация без интубации трахеи, это только если назальные все ситуации, или только интенсивная терапия, это все гораздо дешевле. И со вторых суток это все еще дешевле. Вторые сутки и реанимация, и интенсивная терапия, они стоят около 18 тысяч. Угу. А если не совсем все плохо с ребеночком, а просто ну, такой средней тяжести, то это 17 начиная с первого. Да, да, да, да, да, -да. Угу. да Это все, все правильно. И значит, еще что хочу сказать: есть такой нюанс, мы высчитываем обязательно почасовая идет оплата. То есть не то, что вот ребенок сюда попал и сразу в бабах сутки, вот а -а -а. Ну, допустим, 40 с чем-то тысяч. Если у ребенка была тяжелая реанимация, там, ну допустим, 8 часов. Выставляется вот за эти 8 часов и проводим переращивать. Все понятно. Понятно. Если мама, например, не хочет, ну вот она говорит, что я не хочу платить за реанимацию, это она еще перед родами решает для себя и не заключает этот допик. Или перед родами. А если, например, вот она до начала не хотела, а потом в родах что-то случилось, и она понимает, что она хочет, доверяет, чтобы ребенок был здесь. Она может сделать это соглашение. Да смотрите, то есть при заключении договора это обязательно А Обязательно подписывается. Потому что есть, э, если ребенок рождается и требует реанимации интенсивной терапии, никто не будет ждать оплаты, оплаченной или mm -hmm. нет. Ему будет оказана помощь, но мама подписала, что она понимает, что ей надо будет это оплатить. А, я никто сразу не будет, вот вы сначала деньги заплатите, mm -hmm. а потом мы помощь окажем. Нет, сначала медицина, то же самое до соглашения по кесаро-сечению. Вот оно требуется с медицинским показаниям, мы все сделали. Понятно. Требуется что-то для ребеночка. мы все сделали. А потом выставляется счет. Просто чтобы пациентка знала, что заранее у нее может быть финансовая нагрузка, если, если после что. рождения ребенок требует интенсивной терапии или Но она может сказать потом, например, а я хочу дальше, чтобы вы перевели в обычную больницу, я не могу дальше платить или да, как-то так. Конечно. Вот конечно. так можно, да? То есть сначала конечно. его просто здесь… Конечно. Мы оказываем экстренную помощь тогда, и оговариваем с родителями, что они говорят, да, вот дальше да, вот". А экстренная помощь тоже стоит денег? Конечно. Да. Да. Тоже да. стоит. Просто есть ситуации, когда ребенок не транспортабелен. Yeah морально-этической точки зрения, мы сначала лечим, да, и потом есть дети, которым, в принципе, может потребоваться перевод в больницу, да. В любом случае. А есть, которых можно здесь долечить какое-то время, и, конечно, Маргарита Борисовна вот эту финансовую нагрузку, она обсуждает, что мы можем долечить здесь, вы полежите подольше в отделении, да, будет тогда такая-то, да, нагрузка финансовая. Если нет, не согласны, то мы оказали помощь, мы стабилизировали состояние. Ребенку ничего не угрожает, и только после этого, там, он Всё. готовит переводу, да? все, теперь все Если понятно. совсем все грустно и страшно, то это уже ситуация, которая не о деньгах. Yeah. она жизни ребенка и тогда сюда будет вызываться и ркц да то есть специальная служба неонатологов, которые занимаются такими детками и наша вся служба будет подключена сначала жизни здоровья пациента потом все остальное okay. правильно okay. Понятно. Okay. спасибо Абсолютно большое спасибо спасибо сейчас да, мы сможем мы хотим... подглянуть в операционную oh. некоторым oh. это очень интересно особенно папам Потому что сейчас у нас есть такая возможность она давно у нас, что папа может присутствовать в операционной вместе с мамой, он будет переодет в стерильную одежду, на него оденут шапочку, колпачок. только посмотрим а, через окошко потому что это все-таки а, стерильная зона и просто так туда нельзя будет заходить почему сейчас интересно многим посмотреть операционное что мы давно уже пускаем пап мы его передеваем, обуваем одеваем стерильный халатик шапочка масочка и папа находится с мамой в операционной держит ее за ручку гладит по головке в принципе, он даже видит, как извлекают ребеночка, если папа с устойчивой нервной системой, может немножечко приподняться. Почему? Потому что от мамы это все будет огорожено специальной шторкой, ширмочкой. Да? А, и ну, мама, естественно, ход операции своей не видит. Пациент, в принципе, не должен видеть ход своей операции. Это неправильно. А папа может по любой программе вообще быть? но не доп. опция? Нет, никакая не доп. опция. Нам надо просто об этом заранее сказать. Угу. А что, Ольга Владимировна, можно зайти? Обязательно О, только, только, только шапочки-масочки. шапочки, <смех> ага. шапочки масочки. Вот. Ага. То есть папа будет примерно одет в такое же. Угу. Папа будет одет у нас. А вот в хирургических. Хирургические ну примерно. Шапка, маска также будут, Тапочки, все. Ярослава. Ну, Прирожденный так... хирург. Я все прямо отлично. Так да, да так, да. Если папа не захочет быть в операционной, и таких большинство. Он сидит вот на этом стульчике, ждет малыша, и когда его извлекут, оденут, намоют, начистят. И в том кювезике, в которых мы видели, вывезут сюда, папа посидит, да, и потом вместе с мамой будет в палате интенсивной терапии, мы потом ее посмотрим. У -у -у. Пойдемте в операционную, нам Ольга Владимировна разрешила, только с ее разрешением, в общем-то, можно. Ольга Владимировна святой да, человек. Да, можно О, так вы. сделать, потому что я-то собиралась вас через окно туда пускать, да, вот вы понимаете, да? Значит, операционная. Мы вот буквально вот здесь в преддверии да. стоим. Наркозный аппарат, э, мониторы, все, что следит за витальными, за витальными функциями пациентки. Да? И здесь в изголовье находится анестезиолог, анестезистка. Да? 99% анестезии, которые у нас применяются при кесарном сечении, это спинальная анестезия. Максимально безопасная. Вы находитесь в сознании. Мы с вами разговариваем, если вы этого хотите. Мы прикладываем ребеночка к груди, вы его видите, слышите, да? Иногда бывают пациенты, которые говорят, не хочу присутствовать на своей операции. Да? Как только мы извлекли ребеночка, да, и уже у нас нет э, вероятности передачи наркотических веществ или седативных через плаценту, да, маме предлагается медикаментозный сон, и она просто досыпает оставшуюся часть операции. Где находится папа? Папа находится рядом. Ну, давайте чуть-чуть пройдем, угу. вот прям аккуратненько. Вот здесь сидит анестезиолог это изголовье пациентки. и Здесь находится папа, он держит ребеночка за руку. Держит ребеночка за руку. Вот. А как только мы свлекли ребеночка, мы дали отпульсировать пуповине. И потом акушерка принимает ребеночка и идет вот на наш знакомый любимый столик с весами и с подогревом. Обрабатывают нашего ребенка, одевают, взвешивают. И по желанию мама мы прикладываем операционной в груди. Приложили груди, здесь находится с папой. Да, и дальше уже мы заканчиваем операцию, а папа с ребеночком уходит в палату ожидания и ждут мамы, когда закончится операция. Если все прошло хорошо, у нас операция была в дневное время, она плановая, без каких-то форс-мажорных обстоятельств, в палате интенсивной терапии вы будете находиться 6 часов вместе с мужем и с ребенком. Вместе с мужем и с да, ребенком? Да, О -о. муж находится рядом, сидит с вами. Мы сейчас эту палату угу. как раз-таки посмотрим. Круто, вот это круто. Если мы прооперировались в экстренном порядке, то в ночи мы не переводимся на деление. Мы в палате интенсивной терапии остаемся до, до утра. Так, вот у нас тут. Иличка, можно мы на секундочку? Вот. Уборочка, уборочка, то есть вот здесь просто посоль, это палата интенсивной терапии, да, то есть тут будет стоять кровать из операционной, да, когда мы перевезем, точно так же мониторы наблюдения и рядом папа, да, рядом папа с ребеночком. А бывает так, что мама устала в течение родов, а папа с ей тоже очень помогал и тоже устал, да, тогда... Мама остается в палате интенсивной терапии, папа спускается в палату на послеродовое отделение, а ребенок находится вот здесь под наблюдением. Не в реанимации, но просто здесь а -а -а. у нас точно так же э, палата, где круглосуточно медсестра наблюдает за пупсиком, пока мама отдыхает. Мама, например, поспала 2-3 часа, мы принесли накормление, потом обратно унесли. То есть все это. А если у нее не кесарево сечение, а просто она на послеродовое отделение лежит? Они она тогда может пупсиков отдавать на время? А, с, по медицинским показаниям, вот если роды прошли тяжело, тяжело сложно, да. да, то есть на первые сутки, конечно, мы ребеночка заберем. А если просто усталость? Но когда, когда пупсик. Когда без проблем? Можно, да, да, да, ага. да. То есть медицинским показаниям в первые сутки, то есть мы можем это сделать, все мы люди, все мы понимаем, что мама трудилась, устала, 12 часов рожала, конечно, конечно, там ночь может отдохнуть. Потом дальше мы понимаем, что мама уже восстановилась, и тогда, если есть такое желание, как доп. опция, вы можете оплатить, доплатить, и ребеночка заберет детское отделение. Mm -hmm. Мы закончили экскурсию по родильному отделению, по родильному залу. То есть обычно отсюда начинают, да, а, мы, а мы заканчиваем. А мы свинчили, да, да, да, да, потому что мы начали с выписной комнаты. Спасибо вам большое, что были с нами. Можно я сниму колпака, то я уже Да, но да. мы же еще быстренько должны зайти на Да, вы палата. тогда с Ольгой а, Владимировной. Да, все, понятно. Да. А мы будем большое рады спасибо. вас видеть. В стенах нашего родильного дома был вопрос по поводу того, как записаться, если, как до... если доктор один на а, дни открытых дверей. Это очень просто. А у нас да. есть сайт, на сайте есть а, визитные карточки докторов. У нас есть в социальных группах ВКонтакте, в Инстаграме наши фотографии. Да? То есть тут э, сначала вы выбираете по наите, просто понравилось я вам внешний вид или нет. На своей визитной карточке, если что, вешу плюс 20 килограмм. И мы все не актеры. Естественно, мы не соответствуем то, как нас снимали, потому что это очень сложно на камеру адекватно что-то сказать, чтобы у тебя не дергался глаз, и ты выглядел как-то естественно. Мы там выглядим неестественно, и нам всегда делают комплимент после того, как посмотрят визитную карточку. И как нам, бедным, выбирать, как если вот. вы там Но все равно, сначала интересно. вы посмотрели визитную карточку. Дальше, дальше. если вы хотите попасть именно к этому врачу, вы звоните в родильный зал и спрашиваете, когда доктор дежурит. Ага. Вам говорят, что этот доктор дежурит в такой-то день. Вы опять звоните и говорите, этого доктора зовете к телефону и спрашиваете, доктор, я бы хотела с вами познакомиться, когда можно подъехать? Вы подъезжаете, либо это будет день открытых дверей, когда доктор дежурит, либо просто в дежурство, либо доктор говорит, что ближайший прием, у меня тогда-то и есть свободное окошко, пожалуйста, давайте я вас запишу. Вариантов с нами познакомиться достаточно много, было бы желание. Ага. Это все а, можно то, сделать. Это день открытых дверей, если я, например, хочу к вам да. попасть, я просто звоню и говорю, я хочу... Да. У вас... Или, например, у Иры менеджера, или у них есть график наших дежурств, да, и, например, хочу к такому-то доктору, или хочу, чтобы была такая-то акушерка тоже на дежурстве, я хочу с ней познакомиться или педиатр да? угу. можно все подгадать под дежурство либо прийти просто посмотреть а потом спросить когда дежурит тот или иной специалист и встретиться отдельно да, спасибо огромное. спасибо а вы, моя... я рада была видеть Воу -воу -воу. во время обычного дня открытых дверей конечно не получится то что получится сейчас у нас но так как мы все-таки не совсем обычные пациенты то то нас сейчас поведет ольга вадимина показать вип палату которая занята девушкой она родила когда сегодня вчера? она родила сегодня. сегодня она стала сегодня мамой нее, это сегодня счастливый день, а я она согласилась сына, с нами побеседовать, рассказать про свои роды, ощущения. Вот Поэтому, живой отзыв живом прямо Да, вот, вот, в вот буквально 6 Живому часов эфир. назад в прямом Круто. эфире. Как ее зовут? Ее зовут так же как и меня Ольга Владимировна. Ой, да, да. да. Поэтому мы с ней тески. Сейчас я зайду в палату, да, узнаю, да. насколько а готова мама нас принять и и мы пойдем, идем. Идем к вам. Вот это наша чудная мама. Может скажите, как все случилось? Как все случилось? Все случилось замечательно идеально. Я подойду чуть поближе. Я повторяла, что выбрала этот дом вот. И в процессе консультации, когда приезжал, настолько отношения замечательные. И, ну, самое главное, сам процесс. Кесарева у меня, вам сказали, да. Вообще, даже я ни капельки не боялась, больше муж боялась. А экстренная была или плановая? Нет, плановая? Плановая. Плановая, то есть вы знали, Кесарева, вышли плановая. на это, да, да, да, да. И настолько все отработано огромное спасибо команде. Я ни секундочки вообще не нервничал, ни секундочки не было больно. Я даже не думала, что это Так бывает. Ольга, я вам желаю огромного счастья. Просто и вам, и Мелании, и всей всей всей семье. И чтобы, главное, те эмоции, которые папа испытывал в родах, вот он с ними был и дальше. Быть, и чтобы вы были королевичными, а он прям ваш король. Да, спасибо вам огромное. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Возвращаю Меланию. Сейчас я к вам приду. Ну, в общем, что сказать, мы сейчас прошли по пути, как проходят новые дни открытых дверей, новый формат. На самом деле очень классная история, обычно мне очень понравилась, потому что э, все пары приходят индивидуально, вот мы пока ходили по коридору, несколько врачей были с несколькими парами. И практически врач вам от и до рассказывает ваш путь, показывает все, что здесь есть. И, э, что первое? Первое, что вы можете ножками походить и, соответственно, уже понять, как это выглядит. А второе, это познакомиться с врачом. И вот это, прям, мне кажется, вообще мега крутая тема. Эльза, а как, во-первых, как записаться? Во-вторых, если вдруг вот я записалась, но у меня не получается, нужно ли позвонить и сказать, что у меня не получается, потому что ну, врач меня будет ждать? Или не нужно, там это все решается? И третий вопрос, как мне выбрать именно вот того врача, которому я хочу? Что касается Дня открытых дверей, мы специально да, подготовили такой формат, чтобы будущим родителям было удобно, особенно там в нерабочее время, да, вечером посетить роддом, посмотреть, как он выглядит, да, познакомиться с врачом. Достаточно просто записываемся либо на нашем сайте, ваклиник.ру, либо, соответственно, звоним в колл-центр, и просим записаться на экскурсию по роддому. Вот. Если не получается, мы убедительно просим все-таки звонить да, и отменять запись, или ее перенести, например, на более удобное для вас время, потому что да, есть много желающих, которые тоже хотят попасть в роддом, на него посмотреть, вот. и поэтому будем очень признательны, если вы будете... Все-таки перезванивать, да, и, соответственно, сообщать о переносе записи на экскурсию. Вот, что касается выбора врача, да, ну, соответственно, вы его можете встретить как раз-таки на экскурсии. У нас на сайте все врачи представлены не только с фотографиями, но и с видео. Мы их называем видео-визитки, где каждый доктор рассказывает о себе, как он пришел в профессию. Это крайне интересно и захватывающе, поэтому многие наши Будущие родители, они, просматривая видео, уже могут определиться с врачом. Если этого недостаточно, то всегда можно записаться через колл-центр на прием к данному доктору, поговорить, соответственно, провести УЗИ-исследование. И таким образом можно будет всегда познакомиться. Еще один вариант. Мы тоже проводим прямые эфиры. Вот Если у вас есть пожелание там, или задать конкретный вопрос врачу Вы можете написать в наш аккаунт в социальной сети вот. Он на сайте у нас представлен И, соответственно, задать конкретный вопрос определенному врачу Или попросить, что вы хотите прямой эфир с конкретным доктором Мы их сейчас периодически проводим А как, вот, например, вот мы сегодня ходили с Ариной Анатольевной Я ее угу. очень сильно люблю, очень рада, что мы сегодня вместе здесь были С Расчеткиной угу. Анатольевной Если вот я, например, пациентка, сижу дома, угу. посмотрю нашу экскурсию И говорю, ой, я тоже хочу с Ириной Как мне именно на экскурсию, на, на вот этот день-то время попасть именно к ней, ну, какому-то Можно любому. позвонить, узнать, в какой день дежурит доктор. Если они узнают, что вот доктор дежурит в этот день, можно записываться на экскурсию. А, а может так случиться, что мы пришли на экскурсию, а у нее роды начались, и я тогда долго жду? Ну, такое тоже может быть, но можно потом будет уточнить, когда доктор освободится. Uh -huh. То есть, в принципе, мы в этом плане гибкие, лояльные и... С одной стороны. Да-да, стараемся найти да, да, да, индивидуальный если подход. Что. Да, поэтому... и, и, и просят, чтобы вас тоже, вы тоже звонили, если вдруг не можете Да-да-да, лучше звонить. Плюс э, важно еще помнить, что у нас есть персональный менеджер отдельного дома. Да, к сожалению, сегодня она не смогла присутствовать э, на экскурсии. Вот, И ей можно писать, звонить, задавать вопросы. Она с удовольствием также может провести экскурсию. Она знает все от и до, что касается договора. Да. Она далее. всегда на связи с нашими мамочками э, и будущими, и те, кто уже стал mm -hmm. мамочкой. Вот. Ну, При поступлении в роддом, до роддома. Поэтому в этом плане Слово индивидуальность, она у нас действительно есть. Мы обязательно сделаем, я думаю, что либо рубрику, либо эфир, что-то такое с персональным менеджером, потому что вопросы есть именно по программам, вот по всему такому, и она нам уже на все это ответит. И самый-самый последний вопрос, вот сейчас у нас октябрь месяц, какие сейчас есть скидки, спецпредложения и так далее? Ну, во-первых, у нас постоянно сейчас действует акция раннее бронирование, это минус 10% на программы родов базовая, премиум и випп. И э, сейчас у нас до 31 декабря есть очень уникальная прям акция. Это э, акция народы с личным врачом. То есть можно выбрать врача, акушера-гинеколога или неонатолога, ну то есть вот один из двух, по цене родов с дежурной бригадой. Это сейчас очень выгодное предложение, поэтому мы агитируем угу. записываться, да, выбирать конкретного врача, тем более, когда есть такая возможность записаться по цене родов с дежурной бригадой. Акцию вы услышали, а что, сколько стоит и как, и чего – Поэтому будем разговаривать с персональным менеджером. Все. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Будем ждать вас в Скандинавии.